Насколько я понял, я думаю, вы все уже узнали, Ирина Пелехова. По линейному времени последние, последние ролики очень здравые. Я просто невероятно рад вот этой здравости, которая она подает. Ну, по-прежнему, опять же, всего-навсего. Одно замечание. Вот. Она не выходит еще пока. И та группа, которую она представляет, или целое сообщество групп, они пока не выходят на осознание того, что нужно обязательно показывать, хотя бы в дальнейшем, кроме народного самоуправления, обязательно еще безденежное общество. Они пока еще в своих мозгах от этого не отказываются. Все остальное, вот она очень здраво подает, и некоторые моменты, я особо не прошариваю Разные там грязные такие ресурсы Поэтому для меня было некой радостью Сейчас отмечу определенный момент Так Очень хорошо она здраво приветствует ну, даем слово Здравия великим сынам и великим дочерям Великих родов и с вами вновь Ирина Пелехова. Сегодня рождается опять вот новый ролик. Он опять родился, потому что я не записываю просто вот ролики, которые, да, информация, которая идет. <как> я ее не беру и сразу не озвучиваю. Она должна наполниться, он должен родиться. И вот именно сегодня он уже родился. А вот называется тема ролика: Что нас ждет в ближайшее время и почему. И это часть первая, потому что эту тему я буду раскрывать сегодня в нескольких роликах, так как. Так, сейчас я немножко прерву, значит, все желающие посмотрят, вот, или с ее ресурса, или я выкладываю вконтакте, вконтакте, в одноклассники. Вот. Выкладываю не все, даже не все то, что я озвучиваю или упоминаю в стриме, вот, только то, что считаю здравым, потому что те ролики тех авторов или групп лиц, которые я, ну скажем так, не нерадостно воспринимаю, я стараюсь их не выкладывать, чтобы не замусоривать пространства лучше все-таки те, которые более в здравость пошли. Вот, этот будет обязательно в контакте одноклассниках. Вот, и сейчас я отмечу определенный момент, вот, который очень радостный. В каком-то из стримов я показывал, что там на границе Беларуси и хохляшки, вот, неких там персонажей клоунских, да, задержали и не пущают. То ли туда, то ли обратно, не суть важно. Вот, оказывается, это уже система. Так, значит, показывая с 18 минуты. Они организовали все таким образом, чтобы, так как вот многие из наций на... вот этих, да, более молодые души у них, скажем так. И сейчас, вот я бы сказала... Здравия всем здравым. Так, напишите в чате, пожалуйста, как видно, слышно нас сейчас. Слышно ли было нормально тот ролик, а то там какое-то уведомление видно висит что-то там то ли битрейт низкий то ли что-то опять как всегда видно слышно Рикадич Антон Герикаевич Сева Зайцев приветствую вот так вот как всегда какие-то за эти самые зеленая лампочка все вроде нормально так видно слышно хорошо ну вот видите как Наверняка каш 2-х летней давности Эх, ролик и все, в принципе, все так же. Ну вот, вот так маленькой материальности как бы она, Пелихова и ко вот И никак оттуда вы не выйдут. И темы же, как всегда, актуальные, что нас ждет в ближайшее время. Это же блин, а... Так, видно, слышно. Да. Так, благодарствуем. Так, не будем затягивать, двигаемся. Так, 19.56. Братья и сестры, друзья и подруги, соратники и соратницы, попутчики и попутчицы разной степени продвинутости, союзники и союзницы разной степени надежности,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 Продолжаем нести вахту. Сегодня 374-й живой поток, день нынче 17 месяца янва юня лето 2023-го. Так, по более здравому сель 1531-го сотворения мира. Вот. И полтора миллиарда от чего-то там, от прибытия, да? И от 6, ну да. 6 миллиардов от памяти надо заполнить мира. Так, приглашаем всех разумных присоединиться, усилить поток. Призываем всех здравых к объединению. Выполняйте свои предназначения. Очищаем наш мир от зла. Род за мной, поток во мне, мы в потоке. Тимас Подлесов Николай Федоров присоединились к нам. Так, дайте еще плиз это самое. Хорошо ли видно, слышно? Именно хорошо ли видно, слышно? Потому что тут, блин, Почему-то ОБС выдает то замечание, то ошибку, то еще какую-то хренотень. Типа видеопоток маленький. Что-то что не нравится. Что-то хочет Бяку какую-то сделать. Поначалу, ну как обычно, чтобы напакостить. Так, подлично, отлично, да. Отлично. Ну хорошо. Татьяна Юшкова. Приветствуем, приветствуем. приветствуем. Так, сегодня на вторник, да? Созидательное священное действие на вторник. Почитайте. Как домашнее задание. Да, да, как домашнее задание. Почитайте вехи на пути к просветлению, вдумайтесь, начните разговаривать со своей душой, со своим высшим я, со своей сущностью, да? со своим духом. В общем, на разных уровнях. Да? Пообщайтесь, соберите свою матрешечку. И будет вам радость и сочастие. Вот, коны, почитайте тексты конов, да, вдумайтесь в них, вникните и начните жить по конам. Это не просто так пришло, это рождалось многими продвинутыми нашими соратниками и соратницами. В течение целого ряда лет, вот, потихонечку они выковывались. Это не то, что там в интернетах где-то кто-то написякал 150 с лишним конов, да, вот, или вообще, как некоторые продвигают, под номером один, э, тот э, закон 20 робототехники, 20 Точно, э, тот закон робототехники, Которую вывел уважаемый Андрей Тюняев, Ну, хоть я его критикую, конечно, регулярно, да, Но, тем не менее, уважаемый, Вот, рупа рупор определенных сил, вот, как нулевой закон робототехники, Вот, каждый робот должен подойти отчитаться к живому человеку, назвать свой бортовой номер, потому что их сделали, сука, неотличимые от... Как там в терминаторе? Они даже потеют, в них растут волосы, какого-то хрена сделали неотличимыми. И yeah. вот он должен, по идее, да, отчитаться, что я робот, какие указания. Но ну, это, опять же, глупость, потому что мы видим, какие есть прекрасные роботы на колесиках, на гусеничках, которые раз развозят товары. Распределяют посылки, автоматически уже есть, это на самом деле есть, ничего не там, ни с кого не собьют, ну, Доставщик, именно машины, доставки транспорта, еды. пиццы. Ну, к да. сожалению, не людская да, нечеловеческая психология заставляет сейчас автоматическая доставка на дронах гранат, ну и прочих этих самых, да, <coughs> мерзких вещей взрывчатых. Вот, отрав... отравляющих веществ это к сожалению не люди да? ну, поэтому давайте очистим наш мир от зла